Всем привет! Наконец Wargaming дал нам возможность немножко не постримить, но снять видосики про игру Calibre с OBT. Надеюсь данное видео пройдет модерацию. Если вы смотрите, значит на него прошло. Начнем с того, что мы покажем вам интерфейс. Расскажу немножко об игре и соответственно уже зайдем в какой-нибудь режим, посмотрим как игра выглядит живую. На данный момент вы видите перед собой оперативника подразделение Гром 2014. Это естественно снайпер. Оружие у оперативников менять нельзя. Можно менять только оперативник. Соответственно, если вам не нравится какое-то оружие, как оно себя ведет, вы можете просто взять себе другого оперативника, естественно, выкачив его, либо купив. Ну, рано или поздно все будем покупать оперативников. Без этого Wargaming не может, и я не скажу, что это плохо. Что можно сделать с данным оперативником? Его можно немножко поднастроить под себя. Можно поменять ему цвет камуфляжа, маски, соответственно, бронежилета и оружие. Но это все может сделать покрасивее, вот так приблизив и посмотрев, как же оно будет выглядеть. У данного снайпера есть снайперская винтовка, пистолет и дробовик для ближнего боя. Также оперативнику можно настроить эмоции. Эмоции, например, в телефоне поиграется, там поприветствует... Там, ну, ты сумасшедший, разочарование и тому подобное Оно все покупается за голдовую игровую валюту Которую можно на данный момент заработать за задание Но, думаю, как мы все понимаем, рано или поздно ее можно будет купить Но это пока еще не точно Это еще АБТ, здесь наверняка нельзя ничего сказать И есть такая вещь, как добивание Когда оперативник позже почти умер, лежит, не двигается И мы можем спокойненько подойти и посмотреть разную анимацию, которую мы выберем для добивания врага, чтобы его уже нельзя было оживить. Так, помимо всего прочего, как я уже говорил, можно сменить оперативника. Это делается либо через вот эту иконку, здесь у нас открыт, показаны все оперативники, которые на данный момент планируются, либо есть. У меня, например, открыт только гром и, естественно, стандартные 4 оперативника, которые открыты у всех. Интереснее смотреть оперативников, естественно, через вот такую вот менюшку Это вот наши стандартная, соответственно, автомат, пулемет, медик и снайпер, ну, назовем их так Выпил, соответственно, у меня не открыт, но мы видим сумму Это все, естественно, предварительная сумма, за которую можно купить, это внутренняя игровые валюты Гром у меня пока один открыт Здесь мы также видим за золото можно купить оперативника Но пока оно не продается Соответственно, как оно будет В игре у нас реализовано Wargaming пока еще не анонсировал Поэтому тут не заберем По всего прочего, хотел обратить внимание на нашу выносливость Которая нарисована у нас здесь, внизу Чем больше выносливость Соответственно, тем, конечно, конечно же, хорошо Выносливость отвечает у нас За скиллы За использование скиллов, а также за скорость Передвижения, то бишь мы бежим Тратится выносливость Соответственно, кончится выносливость, мы уже не можем бегать. Вот такие вот ограничения, но, в принципе, они мне нравятся. Бои не такие динамичные, не, не надо тут бегать, прыгать, там, скакать, как эти, более похожие на жизнь. Так, гром мы посмотрели, альфа-2016, пока готово только два оперативника, остальные оперативники находятся в разработке. Вот я их не могу вам показать, соответственно, ну, на супертест, конечно, можно залезть, но нам нельзя этого делать. Так... Сот 2013, соответственно, пока только один оперативник. Кстати, он у нас с парашютиком красиво смотрится. Вот если мы видим аккуратненько присмотреться, то здесь у нас такая маска летная. Прикольно, прикольно смотрится. И Сел 2014, соответственно, тоже пока идут в разработке. Потому что мы их не можем выбрать. Например, давайте сменим на автоматчика. Вот у нас автоматчик и у него, соответственно, есть гранатомет. Вот так вот у нас оперативничек. Так, есть также обучение, которое надо обязательно проходить, когда только вы зайдете в игру, потому что данное обучение расскажет нам про игру и помимо всего прочего начислит нам золото, опыт, деньги, то бишь это все можно получить через вот это вот обучение, которое многие пропускают, но я не советую пропускать, потому что и вы ознакомитесь с игрой и получите разные вкусные плюшки. Вот, естественно есть у нас магазин, в магазине может, будут доступны периодически разные оперативники, на данный момент доступен гром 14, альфа 16 и гром 14, соответственно пулемет и штурмовик, ну, точнее как боец поддержки, будем так правильно называть, боец поддержки, медик, штурмовик. Которую можно купить за золото и за обычные деньги по скидочкам. Вот, на данный момент, естественно, у меня золота нету. Валюта у нас есть, она может конвертироваться, как и в танках, как мы уже привыкли, из золота, грубо говоря, в серебро, так называемое. Вот, купить сейчас золото нельзя, его можно только заработать за задание. Ну, сейчас к этому уже вернемся немножко позже. Профиль Профиль не до конца еще сделан, но уже видно, что из него получится. Возможно, какие-то будут доработки, возможно, полностью поменяется, но на данный момент мы имеем то, что мы имеем. Здесь можно посмотреть наш текущий уровень, кстати, здесь он тоже отображается, сколько мы заработали опыта и сколько нам надо для перехода на следующий уровень. Уровень — это не только показатель вашего статуса, но также и дает вам возможность открывать некоторые элементы в игре, которые открываются с каждым уровнем. То есть, достигнув определенного уровня, вам открывается, например, определенный режим. И тому подобное. Также здесь можно посмотреть и поменять эмблему, которая у нас отображается здесь. И также она отображается нашим э, соперникам, либо союзником. Можно поменять из того, что он специально дали там За Альфу, за Супер Тест, за вегафест, Либо же купить за игровое золото. У меня, например, пандочка. Мне нравится панда. Вот, я играю с пандочкой. Также можно получить наградные, например, за... 10 определенных медалей. Это все тоже доступно, тоже показывает ну, ваш уровень мастерства. А, можно посмотреть премиум, что он дает, соответственно, мы видим, да? Ну, здесь, в принципе, все стандартно идет. Также вот один день, 7 дней, 30 дней. Но пока, еще раз напоминаю, непонятно, как будем получать это. Ну, по-любому будет покупной прем, но не радует, меня радует, что можно все-таки этот прем заработать в игре. По крайней мере, на данный момент это тоже точно можно сделать. Так, также можно посмотреть медали, которые мы уже заработали. Это, ну, то, что я, по крайней мере, немножко тут заработал. И виден прогресс. Тоже что да, для получения определенной медали мы проходим определенный прогресс. И статистика. Статистика пока, как вы видите, недоступна в текущей версии игры. Какая она будет, мы не знаем, но то, что она есть, это уже хорошо, давно об этом просили. И также у нас есть повторы. Повторы — это реплей, который можно пересмотреть. Я наших боев. Это довольно-таки удобно, ну... Пока отдельная, как говорится, вкладка сделана Ну, почему, в принципе, и нет Здесь, как бы, все можно переделаться Лично я считаю, что, ну, не обязательно Прямо в отдельную вкладочку это было все Выносить, но Не самый большой недостаток в игре Главное, что игра мне нравится Также есть вот такие вот Три у нас плюсика Это у нас отряды Отряды, в которые мы можем сражаться а Есть у нас избранные Это наша, грубо говоря, друзья И недавние, те, с кем я уже играл вот соответственно можно добавить его в избранное Либо просто пригласить его в отряд Это очень удобно Потому что если мы сыграли в каком-то бою И какой-то нам союзник очень понравился Хорошо играл То мы естественно его добавляем себе В себе отряд если захотели И уже более сплоченной командой Начинаем играть Так, ну это прем Соответственно можно посмотреть Вот 7.30 дней Если у вас прем активирован То здесь у вас горит таким желтеньким Так, хотел перейти к такой немаловажной вещи, как прокачка. Прокачка тоже нам важна. А вот у нас прокачка, например, оперативник простой, стандартный рекрут. Мы можем прокачать ему, например, можно посмотреть, уменьшение времени восстановления контроля дыхания, там дополнительные магазины, смена разных прицелов. Причем, прокачав прицел, вы можете его как включить, так и выключить. Потому что он, если вам не нравится, вы можете его спокойно убрать и играть другими прицелами. Тоже оптику можно спокойно поменять. У оперативников более высокого уровня, соответственно, прокачка у нас тоже идет другая. Здесь уже более расширенный вариант. То есть здесь много-много ну, всего разного есть. Включение боекомплекта, что-нибудь, глушители, там, скорость, там, разные виды оптики. Глуш... Ну, тут много-много всего есть. Защита от газа, то есть некоторые оперативники могут травить, то есть кидать дымовые шашки. Дымовые шашки, снарядами стрелять, там идут дымы, дым постепенно вас травит. И у некоторых оперативников есть, соответственно, иммунитет к данному виду вооружения. То, что очень интересно, придумано каждый оперативник индивидуален, и это очень здорово. То есть меняется не только само название и оружие, но еще и сам оперативник. Помимо всего прочего, оперативника есть специальные способности. Например, способность ⁇ глубокие раны ⁇ Данная способность, видите, наносит кровотечение, то, что вы попали во по время актива, ну, вы активировали умение, но определенное время работает. и... Нанесли урон и постепенно начинает человек травиться, то есть хп у него начинает уменьшаться Здесь есть другое, например, это способность замедления выстрела То есть вы стреляете и противник немножко замедляется Здесь есть просто увеличение, э, уменьшение отдачи, повышает точность и скорострельность основного, основного, основного оружия У медика, например, он может здесь, э, когда лечит, немножко сам подлечиться, если сработает эта фишка то что у каждого оперативника есть свои мелкие-мелкие плюшки. Здесь, например, вот можно на время действия способность увеличить урон основного оружия. Тож, и так, каждый оперативник имеет свой определенный скилл, которым может пользоваться. Ну, свое умение. Это очень ну, выгодно отличает, и действительно, просто каждый оперативник становится отдельным, взятым в которая не похожа на другую. Потому что даже два снайпера кардинально могут отличаться по своему стилю игры. Также есть у нас вот такие вот расходники, резервы, которые можно докупать в бой. Это стимулятор. Соответственно, стимулятор дает нам дополнительную выносливость. А медпакет, который дает возможность нам немножко подлечиться. И адреналин, при использовании которого пополняет запас реанимационных за наборов. Не мог выговорить. Это дает нам возможность поднимать нашего союзника без медика. То есть мы можем его оживить, и он используется там ну, один раз. Ну, Поэтому мы докупаем и можно использовать несколько раз. А так у нас может оживлять только медик. Все остальные, значит, лечить и оживлять может медик, а мы можем использовать реанимационный набор и тоже поднять нашего союзника. Помимо всего прочего, лечение, лечение также отличается. Потому что один медик у нас может подлечить одного человека, другой медик может подлечить и себя. И союзника. Третий медик ставит аптечку, которая в радиусе там четырех метров работает. кто зайдет, тот и лечится. Тоже здесь все очень интересно настроено. И, к сожалению, я не могу вам показать сейчас все, потому что у меня не открыто. Но то, что могу показывать, я вам показываю. Также есть задания, про которые я говорил. Они у нас меняются. Вот смотрите, есть у нас недельные задания, за которым получаем разные награды. Вот 500. И под конец получаем за неделю 220 наших золотых Ну, золотых монеток То же все, можно на данный момент Получить и золото И, грубо говоря, и серебро, если танковым языком выражаться За то, что ты просто Хорошо играешь Вот идут задания, вот соответственно идет прогресс Если нам какое-то задание не нравится Мы можем его сменить Все, я сменил задание, задание у нас поменялась Ликвидация бота То же все просто, соответственно награда тоже Следующая смена, естественно, же будет за серебро ну и так далее и тому подобное как вы понимаете очень удобно что можно периодически поменять то что тебе не нравится допустим есть задание на медика мне медик не нравится я сменил задание все задание получилось на другой класс все действительно хорошо получилось так что еще рассказать а есть у нас также режимы игры которые отличаются это у нас ну как видите тренировка в которую мы сейчас зайдем есть у нас э Против ботов, стандартный режим Кстати, здесь у нас показана очередь как, Какие классы, как видите, у нас меняется преобладает каких не хватает Чтобы можно было взять именно тот класс, которого не хватает Также, естественно, есть описание Если у нас награда, здесь 50 награда Здесь награда 200, это спецоперации Спецоперации это те же боты, только жестче Причем <частенько>, частенько команды проигрывают Вот, естественно, самый стандартный режим Это против игроков кстати, все, фор, все, все форматы боев это 4 на 4, только 4 на 4. Ну, а боты, понятно, 4 нас, и их там много. Начнем, естественно, с тренировки. Давайте, ну, для тренировки, наверное, возьмем, ну, автоматчики так, понятно. Давайте возьмем, покажу вам снайпера, посмотрим, что у нас такое тренировка. И что же мы имеем на нашем тренировочном полигоне? На нашем тренировочном полигоне мы имеем возможность не только пострелять по мишеням, но также можно и просмотреть, какой у нас дамаг проходит по нашим противникам. Соответственно, штурмовик и поддержка. Уж поддержки больше всего жизни. Ну, давайте начнем сначала с, с мишеней Можно разрушить некоторые объекты. Можно там пострелять на дистанции и тому подобное. Но обратите внимание, сейчас магазин у меня будет красным цветом. Значит, он заканчивается. Я перезаряжаюсь, и магазин уходит в подсумок. Но он не выбрасывается, видите, выходит подсумок. И патроны остаются. То что в следующий раз, когда у меня будут заканчиваться патроны, и там, допустим, здесь 3 я отстрелял, там, здесь 4 я отстреляю, там 2 я отстреляю, соответственно, я потом заряжаю уже не полный магазин. И это прикольно. Мне это нравится Если, кстати, стрелять со снайперской винтовки прицель, соответственно, мы попадаем, да? Если отключаем снайперский прицел Разброс у нас просто, как видите, дикий А я же, аж, аж вот сюда попал Поэтому все-таки стрелять надо Именно прицелившись От бедра уже не получится Пистолет, ну, пистолет и в Африке пистолет Можно вот так вот немножко приблизить Есть также у меня здесь Дробовик тоже, соответственно, немножко приближается Нажимаю на 4 мы просто лечимся Ну, соответственно, в жизни сейчас полным Мне это не требуется Но немножко подлечиться можно Если медика под рукой нету Также у нас есть, например, Привет. всякие команды спасибо. Там спасибо, но все озвучивается Хорошо. Поэтому довольно-таки просто позвать медика Нажав, набирать С И... Мне нужна помощь все, медику слышу, что зовут медика и в чате это продублируется. Давайте посмотрим снайперскую винтовку, давайте активируем нашу способность. Как вы видите, жизни начинает чуть-чуть немножко таять. Если этот выстрел сделать в голову, то оперативник должен помереть противник. А нет, чуть-чуть не хватило, но это уже можно потом прокачать его, и будет все гораздо лучше. Так бы туда мне то смотрите, урон наносится как в ногу, так и в руку. Ну, соответственно, в голову урон получается максимально большой. Напоминаю, здесь у меня просто много жизни. Здесь будет более наглядно показано, сколько у нас осталось. Давайте его погрохнем, дождемся следующего. Половина. Чуть больше половины. Естественно, у данного оружия. Некоторые другие стула носят у снайпера, соответственно, другой урон, другая скорострельность, там все-все-все по-другому. Довольно-таки интересно сделано. Ну, своих тоже, кстати, видите, здесь можно немножко подранить. Поэтому тут надо быть осторожным. Давайте вернемся в наш, ну, не ангар, не знаю, будем назвать это казармой. вернемся в нашу казарму. Так, ну что, команда у нас подобралась, медик у и шестого уровня, но, думаю, Найти все будет вполне устройство. нормально. Должно все у нас зайти, Больше медик это немаловажная часть команды. Захватить... Так, вот это, как, есть, есть, есть, есть. Немножко быстренько, конечно, выпустим, но ничего страшного. В общем, медик очень важная часть команды, и не всегда медик выполняет свою, к сожалению, функцию, потому что команда у нас рандомная. Кстати, очень нравится, что есть здесь функция голосовой связи, но ну, пока мы не будем ею пользоваться, ибо неизвестно, кто нам попадется, да? люди бывают рады. Так, здесь главная функция у нас это, не функция, а задача это зачистить помещение, оборонять и, соответственно, вот видите, стоит аптечка, это массовое лечение. Ну, единичное лечение, понятно, подошел-подлечил, но массовое лечение как раз удачно нам попалось в этом бою, можно вам показать. Так, остался один магазин. А вон там, видите, внизу у нас ящик с припасами. Ух ты, прорвал это, а. Есть. -то на открытое место выше надо чуть-чуть вынуть под будет? Так, основного волна мы обезбили. Так, только пистолет остался, надо быстренько сбегать, пополнить комплект. Чуть-чуть по свободнее будет, и пробежимся. Так, гранатомет, вот нет. Гранатомет пока не нужен, тем более в помещении. Мы ну, уже выделили, да, что дуга, и куда, с, в принципе, гранатомет против. Целиться, по крайней мере, очень удобно. Так, ну все, мы пополнили. У нас, как видите, 5 минут на перезарядку данного ящика. Если подойти к другому такому же ящику То можно спокойно взять боеприпасы А на этот ящик только через 5 минут Кстати Выстрел гранатомета не пополняется Подлечимся немножко Ладно, поехали Привычка, побежали Опа, немножко прозевал Блин, еще и с дробевиком. Неудачно прозевал его. Так, мы ну, увидели там ящик, видите, можно спокойно пополнить. Замечен боевик. Так. Против. На большом расстоянии, конечно, урон меньше, чем на ближнем. Не Незаключенности, но, о, отлично, медик. Вот это, понимаем, медик. Когда надо, тогда излечить. Не, команда вроде неплохая, но хотя, ну, команда действительно неплохая, но боты слабенькие, поэтому трудно понять, какая команда. Радует функция, что можно поиграть с, с рандомной командой, и потом тот, кто тебе понравился, добавить тебе в команду, или друзья. Это очень так снайпер. Так, ладно, снайпер снимут, него не видно. магазин остался на вот сейчас пополнить боекомплект тут вроде нас потише стало Способность так тут надо добраться до точки эвакуации эвакуация далеко забегать не будем так, а вот и не менее прям красавчик красавчик так вот видите у нас у поддержки активировано умение разве на кто активировал кто нет и соответственно как видите под хп идет таймер это откат Так, надо ну да, плечи, плечи, плечи к Соответственно, надо нам справа не надо прорываться. Пошли, там значок красненький, это противник, его надо по-любому снять. Ну, да, Точка захвата, так, там где-то еще один, ага, Так там что-то уже справа было, там всё здесь снили. Опа, опа, опа, что-то, да ладно. Вот это неожиданно а ну вот это небольшой глюк ну думаю после об этой его исправят там либо решетку откроют либо сделают ее открывающуюся но скорее всего просто ее откроют тут уж ладно простим за недочет так, мы тут лежим у нас последняя надежда на нашу поддержку чтобы он пришел нас поднял Но Тут не неволажная функция Поднять он может один раз Видите, шприц нарисован и Поднимать он должен обязательно медика Потому что медик может много раз всех поднимать Потому что если он поднимет того, у кого нет шприца А то захочет поднять медика то все, как бы мы остались без медика Все довольно таки просто Так, сейчас меня оживет и мы продолжим Как-то так, игра мне понравилась, надеюсь вам видео тоже понравилось, если понравилось ставьте лайки, пишите комментарии, потому что разработчики читают комментарии как на форуме, так и под разного рода видео, это заметно, потому что игра меняется в лучшую сторону и я заметил, что она меняется именно в ту сторону, в которую в основном просят игроки, конечно у них есть своя позиция у разработчиков, которые они не хотят отступать, но они очень хорошо прислушиваются и стараются учесть те недостатки, которые выявили мы игроки, поэтому пишите, не стесняйтесь, они читают. Ну что, увидимся в рандоме. Пока-пока.